Привет всем! Это новое прохождение. Raymond Origins. Ubisoft подарили эту игру всем желающим. Ведь Ubisoft исполняется 30 лет, и это их такой подарок нам, игрокам. Игра 2012 года. Я уверен, миллионы людей ее уже прошли, но я взялся только сейчас. Красивое дерево. Да. Yeah. игра платформер но при том очень интересный странные какие то существа такую сделали просто а вот кажется и обратная часть этого рая ну да ускорено Жесть. Ого. Э. Мне нравится рисовка в этой игры. Обалденная просто. Нас поймали. Пу-пу-пум. Ух ты. Кажется, началась игра. Так, да? Обучение будет? А, управлять стрелочками? Вот уж необычно для нашего времени. А, да, реально, стрелочками. Давайте я попробую изменить настройки вот вверх, вниз лево, право, shift, пробел, удар. Я вот так сделал. Можно? Нельзя кажется. Э, по, -по, по Пускай будет е. Применить. Игра оперативная до четырех игроков. Так. Поэтому, если найдутся те, кто будет со мной играть, то я, скорее всего, буду с вами, естественно, играть, да. Электронный... Что? Кто? Кто такие электронные? Нам сюда или туда? Куда нам? Игра. Наверное, сюда. Я буду думать, что да. Ух ты. Кто ты? Что это такое? Наконец-то луговица зашевелилась, похоже, ты пробудил покойников лишь тем, что храпел на работе. Э, Еще? Пусть в землю покойников охраняет суровый тип с косой наперевес. перевес. Это старик, понимаешь? Принеси ему новые блестящие мертвецкие зубы вроде таких, и он, возможно, пропустит тебя в темные владения. Все, да. Ясно. Приносим ему зубы, он нас пропускает. Значит, нам вправо, а не влево. У. Назад на луковицу снов. А, Храпун дерева. Прикольно. Прикольно. Ох, да тут кажется жесть вообще. Мне нравится это меню Аля creed где тоже были такие, что мог сам управлять. Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, вот он, Рэймон. Игра в э, платформе просто должен супер быстрым быть. Ох! Да. А. А, вс. попался. Воу. Нет! Нет! Нет. Ладно. Ах, ладно, пока что на мыши Потом попробую подключить клавиатуру. Может получится. Ой, клавиатура. Ага. Молодец, умный. А, потом попробую подключить геймпад. О. О. Мой любимый геймпад PlayStation 4 дуал шок 4, если быть точнее. О! Их можно убивать. Вот это меня порадовало. Да... Будет довольно сложно. лет я не играл в платформеры. Да еще в такие качественные, как Реймон. Но на колова-мыши я вообще в платформеры не играю. И вот она, первая, первая сложность, это то, что жизнь здесь одна. Да. И если ты ее, как говорится, просрал, то все. Зато какой прыжок большой у Реймана? Малекум. Да, я долго буду привыкать к этому еще. Ах, да, в этот раз я идиот решил пропустить зачем-то зачем только вот непонятно а ч я е удар да а вот так пока что без ударов браво что сила для атаки все теперь я могу ударять Пам-пам, просто. Ух ты, надо все ему зубы выбить. О, мощный удар. Звук такой еще при мощном ударе. Как будто.. Знаете, реанимационный вот этот вот как называется аппарат кто, кто кто знает я я забыл может я и знаю но я забыл вот так Их. И я опять умер. Ага. Жесть. Два в одно, типа. А, стоп. А, у. Так. Нет, я не смогу. Ладно, все. Ого. Так. Блин, я забыл опять про удары, вы понимаете? Потому что я их на мышку не могу настроить. Только вот поэтому, собственно... Офигеть! Да, вот. М -м -м. Дизлайк. Дизлайк за это. Простите, что я буду молча играть немного, но игра получается залипательная. Да! папа -па -па -па -па -па -па. Мы прошли этот уровень. Да, как минимум на двоих игроков рассчитан геймплей. Давай. Е -е! Мы прошли на две из трех даже. Ну да, не прошли мы больше, если честно. Ладно, давайте еще один уровень. Назад на логовину снов. А! -а, -а. Сейчас мы должны все. Ясно. Так. Да. У нас есть два кругляшка вот этих. Давайте еще один тогда. Нет. Или давайте лучше попробуем. Ух ты, ш, раскрасочку я могу себе такую купить. Но нет, мне не нравится эта раскраска. Что насчет тебя, чувак? Эй, Рэмон, свое возвращение. У меня опять был дурной сон. Эй, Эй, Рубибумбан, бубан! Нет, ладно. С тобой ясно. Нельзя взаимодействовать. А здесь, а здесь тоже специфический магазин. Ладно, тогда пойдем. Собственно, да. В выброс гейзера. Уровень второй. Второй уровень, давай. Ух ты, подсказочки. Че пишем? Люмы наполнены энергией. Люмы могут довольно сильно светиться, если знаешь, как пользоваться их энергией. Эти круглые блестящие Мирскими штучки, уйдёшь. мертвецкие ду... монеты. Душь, душ. <сех> Каждая монета стоит 25 люминов. Какая удача. Твоя цель? Дремлющий король. Поймай его и заставь пылать. Бери их, пока горячие. Два люма по цене одного. Это лишь временно. А люмы? Еще люмы. <смех> ясно но я уже это в принципе и сам как говорится понял нет я хочу все убирать 2 Как хорошо, что у меня есть удар. Так. Ага. Это горячий источник, да? И вправду. Я уверен, что да. там. Ого. Так. Блин, ладно. Их надо было сразу собирать. А профанился. Вау! Одного не успел, кажется. О! Да. Короля не собрал. Ладно. Я не пытаюсь прям все собирать. Думаю... Я не настолько, как говорится, хороший игрок, чтобы это сделать. У меня вообще почти нету опыта в... Платформерах. Опять забыл слово. Ох, дурак. Да, ей кажется, монета все, она совсем опять ушла. Так, между гизерами. Ладно, все, хватит. Так. Вс. Меня убило. Я надеюсь, не сначала. Да, хотя бы не сначала. Вот так. Вот так. Давай. Одного опять не успел. Ну ладно, опять один. А -а -а. Жесть! Или пожертвует тремя, или словит 25, да? Ух! Если я сейчас выживу, просто будет лайк, like, лайк, like, репост, подписка, брат. Давайте. Да, кстати, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Ура, мне бег, сказали как. А я забываю. Зря, зря, зря, зря побежал, надо было переждать. Никогда не использовать тактику, что дали, то и, как говорится, бери. Нет. Если тебе игра подсказала, что ты можешь использовать бег, используй его также как пешком бы использовал. Пешок, пешок использовал. Как ходил бы пешком. Пешок использовал, господи. Язык. <situación> Пожалуйста, без вот этого. Секретка. Все. И идем в секретку. Да. Секретки-то помощнее будут. <реклама> <реклама> Прикольно. И что? А здесь должны быть правильно. Да, те самые розовые хреньки. Но почему-то они здесь с хвостиками и в кроссовках. Я вас могу собрать? Нет. Ну ладно. Итак, в принципе, пойдет. Да. но я уже, в принципе, даже привык к игре. О! Жесть! Ай-яй-яй, гад. Год, год, год. Гад. Поймал. Поймал, вы понимаете? Он меня все-таки поймал. И знаете, я сейчас понял, почему мне реально вот, ну, сложно и неудобно играть. А потому что клаватура, клаватура без мыши. Играется. А, мать. Не успел. Все из-за моих са тупов Нет. Нет. Нет, верни. Двой и и е. Yeah. Еще есть. давай Двой есть все надо все таки стараться как можно больше их так и вы видимо ломать да О -о -о -о. а ну в принципе easy просто ждать давай давай давай есть да, вторая клетка. па па -пам, па па -пам. Всё, уровень пройден на 228 люминов. И я опять на второй уровень не вышел. Вы понимаете? Да, 150 это все хорошо, но, блин, мне не хватает. Ладно, продолжим. Нет, назад побежим. Назад хочу побежать. Нельзя назад. Вперед пробежим. И... Но вот этой... Гляди-ка. Да, новый персонаж. Ну ладно. Мы туда не пойдем. Мы его видели. Вот этот синий персонаж. А с вами я буду прощаться. Ведь... Ну, потом по уровню одна серия. Все. Ну, максимум по два уровня одна серия. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал и посмотрите другие видео обязательно.